Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. У меня резко возник болевой синдром. Прямо во время операции. И я пришел к нашему эндоскописту. Надо посмотреть, что-то у меня с желудком не то. Через сутки у меня уже был диагноз, ответ, что это Просто я не ожидал. Никто этого не ожидает. Я провел качественную биологическую селекцию. Семь месяцев эпоха не развивалась. Она глушила у всех нас надежду. Я не боюсь умереть, и я действительно не боюсь смерти. Я боюсь, что будет с моими детьми, которых я правильно воспитал. Я боюсь, что это дети, которые абсолютно не приспособлены к нашему дикому обществу. Я боюсь, что они не выживут в этом обществе без меня. Это единственное, что вызывает у мне гнев и желание жить дальше.